Одним из самых важных параметров, с какой целью вы открываете этот бизнес. Если вы открываете с целью эстетики, то вы должны наполнить зал максимальным количеством интересных вещей для того, чтобы привлечь ваших гостей, друзей, знакомых и получить от этого максимальное удовольствие. Если же вы открываете с целью бизнеса, вы должны понимать, что вы должны обеспечить огромную проходимость, которая обеспечит вам бизнес-параметры, которые вы заложили в вашем бизнес-плане. Что это за параметры? Это проходимость, это средний чек, это не кончающийся товар на вашей витрине. И это понимание, что вы конкретно хотите продавать и из чего у вас это состоит. Настроение, которое вы создаете внутри, складывается из большого количества параметров. И одно из них – это яркая и наполненная витрина вкусными продуктами. Чем больше на вашей витрине продукции, чем она длиннее, тем богаче ассортимент, из которого выбирает ваш потребитель. Из чего складывается настроение? Первое – это ассортимент, но этого недостаточно. Людям нужно что-то еще. Номер два – у вас должен быть какой-то бонус для людей. Люди, которые к вам приходят в первый раз, это ваши гости, которые должны узнать, что же вы такое продаете. Значит, у вас должны быть дегустационные тарелки, на которых что-то лежит. Люди должны попробовать то, что вы делаете. Номер три – это сервис. Люди должны получить добросердечный сервис. Давайте представим, что у вас тысячи единиц ассортимента. Что это значит? Это значит, что у вас тысяча технологических и калькуляционных карт, в которых четко написано, как произвести и из чего ваш продукт. Это значит, что у вас отработана логистика, и все ингредиенты вовремя приходят в вашу пекарню. Что же мы хотим от самого пекаря? Запомнить тысячу рецептов крайне сложно. Для этого необходимо, чтобы пекарь работал со своей командой в пекарне. Командность внутри определяет успех, потому что без этого вы не сможете своевременно успеть сделать одни изделия. Чтобы это исключить, вы должны правильно построить рабочий процесс, таким образом, чтобы... Каждое изделие шло одним за другим, и мало того, оно начиналось с самого длинного цикла, а заканчивалось самым коротким. Зная, что выпечка обладает сильным ароматом, в течение дня необходимо что-то подпекать. Поэтому изготавливать сразу на витрину 500 круассан – абсолютное безумие. Вы должны сделать это так, чтобы у вас в течение дня подпекалась свежая продукция, подманивая и приманивая новых и новых покупателей. Вы должны убедить в том, что у вас каждый день свежий хлеб. Вы должны убедить людей в том, что вы их ждете ежедневно. Люди не должны получать вчерашний продукт. Мало того, ваша витрина должна играть красками. Если вы выложите все одного цвета, к сожалению, будет абсолютно ровный цвет, и люди не будут различать эту выпечку друг от друга. У вас должны быть какие-то цветастые вкладки. Либо то, на чем вы выкладываете, должно быть ярким, будь то тарелки, или камешки, или какие-то подложки и подставки, на которые вы все это выкладываете. Важным является и свет внутри витрины. Работа пекаря может оказаться равной нулю, если внутри вашей витрины нет достаточно яркого света с желтым оттенком, чтобы ваша выпечка и хлеб играли озорными вкусными цветами и их хотелось скушать. Румяный хлеб гораздо интереснее выглядит для потребителя, чем серый. Для того, чтобы хлеб был таким, необходимо в его составе иметь достаточное количество сахара, чтобы образовывалась коричневая красивая корочка. Но для этого еще нужно, чтобы ваш пекарь от одного изделия к другому делал все правильно. А это отработка технологии. Поэтому ни одну единицу продукции мы не запускаем вот так вот сразу. Мы долгие недели обкатываем каждое изделие для того, чтобы оно более-менее получалось одинаковым. Удовлетворение потребностей ваших посетителей и своевременное производство достаточного количества готовой продукции и определяет ваш успех.